Однажды просыпаешься и понимаешь, что уже не знаешь, кто хороший, а кто плохой. В агент ФБР и участвовали в секретном проекте. Не для протокола. И что вы делали? Взлом и проникновение. Связи с общественностью. Чего я только не делал. Убийство. Это не мой профиль. Дедушка! Гейб, я тут подумал. Мне пора завязывать. Нет, Трэвис, не вариант. Я был не лучшим отцом, но я хочу стать хорошим дедушкой. Натали не нужен такой, как ты. Я расследую это дело уже больше года. Правительство США убивает невинных граждан, прикрываясь защитой демократии кто отдает приказы директор фбр сколько их еще должны убить чтобы вы обратили внимание я выхожу из игры ты что забыл на кого работаешь твое дело выполнять приказы я ухожу хочешь нормальной жизни покажи свою благодарность я все сказал где моя семья если я узнаю, что ты причастен к исчезновению моей внучки, охрана тебя не спасет. До конца дня тебя прикончен. Все, что я делал, я делал для тебя! Правда, убьешь меня? Да, легко. Дедушка, а ты хороший?